Oh. Они не знали, что у вас... Они знали, да? сейчас... Да, полно Да, сейчас... открывал бы сразу тогда этот ферму для э, сумки из, из, из, из змеи кожи змеи тоже неплохой приводок смотрите кора когда вы сразу обрезаете да она светленькая потом она потихонечку начинает темнеть поэтому мы видите вы видите где мертвление доходит до него да и счесываете все это дело то что дальше немножко вот становится коричневеть вас не должно пугать вы уже обработали то что вы увидели да, потом проще. Значит, еще такой момент: если это просто, скажем, неинфекционное начало, можно не обрызгивать этой штукой, да? Если вы видите, что вокруг вот такой вот серенькое идет, допустим, да, и вы его срезаете, или там черненькая, или гниль какая-то, в любом случае обязательно обрызывание медным купоросом, либо железным купоросом, либо то, что вам скажет вот ваше начальство. То есть это в любом случае. Короче, я... в любом случае брызгаю. Ну, нет, не всегда. Подождите. Почему? С... Потому что, допустим, да. медный купорос и другое, то, что вы опрыскиваете, оно убивает... Не ближайшие к селе э, э, э, части э, древесины то есть mm. клеточки оно убивает по большому счету этого не нужно, если они не заражены mm. да? то есть Это как нужно, бы мы да, немножко, вот мы, вот немножко я, пред, мы немножко мы немножко убиваем для того, чтобы оно потом впоследствии последствии заросло хорошо mm -hmm. но если там нет <съем> инфекционного начала, значит <съем> да, ну мы увидели, я думаю, что мы сейчас походим, что-нибудь еще увидим Или как Исходим сейчас туда. <shashi> Nie, Нет, пенсия молодец. Не, пинцы, ты на Да, Какая-то постилочка, конечно, должна быть. Это я... я обычно использую на коленке, но бывает такое, что забываю. Что-нибудь поменьше. пришел бугры достаточно его закрыть просто возможно немножко за раночкой обрабатывать более 19 тысяч, Там, сюда Еще, то есть у нас такая хорошенькая пленочка обработка это она будет э, тоже желательно смотрите еще вот э, те деревья которые вы э, делаете желательно чтобы вы каким-то образом пометили красочкой чем угодно потом в следующем году весной а, а потом еще посмотрю. осенью посмотреть до обработать возможно оно немножко отошло возможно где-то что такое-то -то еще потек поэтому буквально доработать потому что оно э, эта обработка нужна до того момента пока на не пока калюсная часть не похоже так смотрим дальше это в развилочке Есть просто обычная вот такая вот почистить. почистить ее да и очень тоненько тоненько тоненько покрыть вы сейчас на одном дереве это при переходе между деревьями вы обрабатываете инструменты вы на одном дереве в пределах этого да. дерева да если оно скажем не с, с, с мертвой на на живую на с больной на, на, на, на, на здоровую вот в пределах такого, когда вы не видите такого сильного ожога. Вот посмотрим, камби абсолютно живой, абсолютно нормальный. Зелененький такой, все хорошо, да? Вот у нас какой-то гнилой участочек, вот мы его сейчас чуть-чуть удалим. начало бориться обрастать уже карисом Каждый раз надо потянуть -по -по то Это да. Так, мы сделаем такие классические, для того чтобы она лучше. Классненько, да? Ну тут сила нужна что, а силы мало что ли? Конечно. Мама натянула леску. Мы же женщины, <свят> мы же женщины. Все, здесь, здесь обработка купороса не нужна, да, надо просто аккуратненько. А можно это делать? А, а, а это да? вот это надо. Абсолютно правильно. Вот, это вот, да? здесь вот, вот смотрим по кругу. То есть вот это вот участочек да. Угу. Ну, Полчаса, по разному разное, да, это правда, по разному разное. Иногда приходится ковыряться, особенно там, где червоточин прошелся какой-нибудь, поэтому по живому слою там и полтора и два часа может идти. Здесь вот с тоненьким слоем, да, те места, которые мы огарили, если где-то вот камбий, как здесь кора нашла тоже. В общем, моду с него здесь уже. А вот видите, да? Я обрезал кору, при том желательно, кстати, его тоже все ранки обрезать срез но чтобы они были вытянутые да? uh -huh. чтобы в одном месте было узкое а в другом месте вытянутое как правильно это вдоль дерева uh -huh. тогда оно быстрее будет затягиваться вот так Вс, дошли до живого здесь буквально чуть-чуть катрика. Обработали на вокруг. Да, Наталья. Чуешь, Наталыш. Нас тут обучают. Так что мы на том. Болячки, короче, Да, мы на поле. Да. Ага, Все, да. до живого дошли. Замазали. А побрызгать? Нет, не надо. Не здесь здесь инфекцию не этот. Ага. Ну, да, хотелось. это если бы ты.. Если там, ну, мы увидим. Сейчас пойдем еще в ту часть. Я думаю, что мы сейчас увидим. Мне надо обрабатывать обязательно. Так, где моя эта белая штучка? А, вот она. Тоненьким слоем вокруг и немножко забрать. Все. Наташа, там Света Пилипенко звонила говорила, детвору послать за водой. Что у нас делает детвора? Что у нас делает детвора? Поехали дальше. Так, на вишни, на вишни. Да, а сейчас на никакой детворы. Обработочка. они насколько они детвора куда тратить да конечно не Но надо поможем таких. как на прошлой прополке как на прошлой пропалке на и ладно а все все правила как В обязательном как, порядке как на прошлой оставалось камедили угу. какие-то частичек на этом на этом это всегда нужно обрезали срезали все то есть вот она дальше она засыхает все то есть, это обработанное да вот если какие-то у нас камеди камень да вот это вот главное этим этим всем все смыть идем дальше так вот